Всем привет! И у нас Хот Вилс! Новая машинка. Я купил новую машину, вот эту интересненькую такого цвета. Кстати, ребят, кто, э, сразу вопрос, кто знает, как поменять цвет машины в э, игре Хот Вилс? Э, я пока не разобрался. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Буду очень сильно признательна. Думаю, другие ребята тоже вам за это скажут спасибо. Ну а пока давайте едем. Едем-едем на, на этой суп, супер-супер э, машина-паук, как говорит у меня сын, у него есть такая машина, э, оригинальная вот Wheels, и он ее называет машиной-пауком, вот, но она чем-то, чем-то, кстати, смахивает, но, как по мне, это обычный пляжный баги такой интересный, с большими амортизаторами, э, ну, может, не просто пляжный баги но, э, ну, в принципе, баги не только по пляжам ездят, вот, э, монстр-машина едет, едет, ну, что-то пока, э, пока она как-то не у Клюша едет. То ли она такие, то ли я такие, да я не знаю. С, ух ты, на самом финише нас обогнал, предыдущий соперник. Ну, я, э, в принципе, ребят, вы это и сами знаете, что это, это я просто... Лучшее время, которое у меня есть, я опять ничего сам собой Вот, пока настал момент, когда я насобирал много-много денежек И без вас не хотел пока улучшать машинку Сейчас наулучшаю, кстати, все же знают, что когда я набираю максимум улучшалок То открывается следующий автомобиль И кто заметил, что у меня скоро будет еще одна новая машинка Я вам обязательно ее покажу, прокатимся вместе с вами ну а пока давайте посмотрим, как, что? Ну, честно говоря, хуже мне получается управлять этой машиной, этой же машиной, только уже немножко улучшенной. Не знаю, почему, может просто э, лошадей под капотом больше стало или еще что-то. Ну, как-то мне стало немножко, немножечко тяжелее. Надеюсь, я сейчас э, подстроюсь под это все и у меня все получится. Ну, а пока вот такая непонятная штучка получается на, на задних колесах, что-то как-то вообще не получается с этой машинкой. ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой! взорвались. Ну да ладно, пошел я тренироваться, а вы пока пальцы вверх, комментарии всем пока-пока.